Итак, всем привет, с вами Андрей, вы на канале Алексон. сегодня в этом видео я расскажу, как же построить быстро портал ват. без использования той же алмазной кирки. Сразу, буду, сразу скажу, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк, прямо с серьезным таким э, лицом я сижу и вам это говорю, вот честно говорю. Э, в общем, начинаем. Что нам понадобится? Единственное что нам понадобится в мире найти озеро лавы. Находите озеро лавы, вы молодцы. Дальше что нам надо? 4 железа, один кремень, две палки, три камня. И дальше можете использовать землю. То есть то, что я построил, это не столь важно, можно это сделать из той же земли. Вот вы все нашли, все сделали, вы красавчики. Uh, вот у нас есть ведро, к примеру, вам понадобится всего лишь одно, не смотрите, вам нужно одно ведро лавы, э, в смысле не лавы, одно ведро. И единственное, если вам повезет, вы найдете сразу железо, сделайте сразу ведро, вы просто ведром, одним ведром набираете воду. Все, вам больше вода не нужна. Вам понадобится всего лишь одно ведро воды. И единственное, что нам нужно, это водоем лавы, именно большой большом количестве, в э, плане нужно именно где-то 10 ведер вам воды, будет получаться именно лавы. Дальше, что мы делаем? Все, начинаем. Э, чтобы сделать, к примеру, низ, э, ломаем 4 блока здесь. Э, ставим воду, именно воду ниже, ниже именно тех блоков, где вы будете делать обсидиан. Вот вы набрали ведро лавы, делаем раз, два. Все, у вас готово. Отсюда воду забираем ведром, дальше делаем сбоку, раз, и. Вода разливается повсюду, то есть в итоге вы делаете раз, два, три и у вас появляются получается слева уже есть уже блоки обсидиана, то есть отсюда опять же забираем воду. И в таком итоге вам не надо будет бегать постоянно за водой. Также делаем с правой стороны, раз, вода разливается, раз, два, три и у вас все готово. Опять же забираем отсюда воду. Все вы красавчики, вы молодцы. Что мы дальше делаем? Стоим посередине. Вот вы сделали такой вот блок. Ставим опять раз. И делаем раз. И слева два. Вот, вот и все. У вас портал готов. Отсюда опять же убираем воду. То есть можете это все уже поломать. Вот у вас все уже готово. Вот портал. Вот у вас кремень огневая. И вы спокойно заходите в портал. делаете, что вам надо. И все. Всем на этом спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем до скорой встречи. И пока-пока.